Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев вы на канале Помощь с компьютером. В этом видео я вас хочу познакомить с программой k -Path. Программа позволяет генерировать сложные пароли, а также сохранять их в свою базу данных. Программу я использую как в домашнем использовании, так и на работе. Очень удобно, если база данных находится в общем доступе, ей могут пользоваться несколько пользователей. И при изменении одним пользователем, другой пользователь либо ее открывает заново, либо при сохранении Синхронизирует уже с актуальной версией. Программу вы можете скачать с официального сайта Info, То есть пишем KeyPass, заходим на официальный сайт. И здесь нам предлагает несколько версий данной программы. Самая последняя актуальная 2.4.6. Открываем ее и видим здесь в чем отличие старой версии от новой. И какие новые фичи появились скачиваем. Здесь можно скачать два варианта: либо портативную версию, либо установить. В моем случае было установлено для удобства. По сути, альтернатива разница небольшая, так как а, по, вы при создании создаете базу и с помощью Кейпаса подключаетесь к данной базе и работаете с ней. Давайте наглядно все вам покажу. Открываем. В моем случае была создана база, имеет мастер пароля. Если, допустим, вы хотите создать новую, вам не обязательно авторизовываться. Вы нажимаете «Cancel» и откроется пустое окно. Здесь нажимаем «File» View. Не ругается, что будет создана новая база. По умолчанию пишется «Database» и расширение «KDBX». Это их основное расширение. И называем, как нам удобно. Допустим, «MyTest». Теперь нам предлагают три вида аудификации. Это мастер пароля... Либо K-файл, либо минус User Account. Вы можете задать любое, но впоследствии изменить это. Я наглядно это покажу. Допустим, давайте создадим мастер пароля. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Они похожи. Показывает, насколько он безопасен и сколько всего символов используется. Нажимаем OK. Database Name. Пишем здесь любое. Ну, допустим... MyTest также. Сикьюрность оставляем по умолчанию. Здесь 256 биткой. И ISKDF. Компрессию. Very good. То есть в моем случае я вам могу еще наглядно показать, сколько занимает моя база. Вот она, My 12 кВт. При этом там используется ну, штук 20 папок создана. И около 100 учетных записей с паролями и логинами. Всего лишь 12 кВт места занято. Наша корзина, что в ней происходит, и общие настройки. По, по сути, я здесь никакие изменения не вносил, только сделал General и нажал OK. Теперь нам программа показывает, можно распечатать, либо скрыть. Скип. По умолчанию, вот такой пример показывается, как будет выглядеть ваша база данных. То есть, пусть мы откроем мы ключ. Здесь показывается пароль, URL можно, username, title и всякие настройки. Эти все это сделаем мы сами. Вы можете спокойно все это почистить. Удаляем вс все папки, ненужные нам. И все по умолчанию сначала идет в корзину. То есть, если вы случайно что-то удалили, вы 100% ее можете найти в корзине. Нажимаем «Подать группу». Теперь мы создадим сначала папку. Вы можете создавать как в корне, так и создать под корневые папки, то есть дерево правой кнопочкой от групп либо групп от групп здесь без разницы здесь мы даем название допустим ней без разницы иконку выбираем какая нам интересный конкурс либо можем добавить свою иконку если вам требуется допустим и поставили описание и всякие настройки создали группу теперь создадим ключик от entry здесь мы пишем название допустим тест User name, допустим, Исаев. Теперь мы можем а, либо сгенерировать пароль, либо добавить свой пароль. Чтобы добавить пароль, нужно сначала его открыть, иначе вам не получится. Здесь вы можете ввести любой пароль, какой угодно. Показывает сразу секурность вашей и сколько символов занесено. Ну, и Также можем есть нажать по крючку, выбрать и сгенерировать пароль. Mac адрес. Здесь 6 битный 128, 40. Либо автоматически сгенерирует пароль. После генерации вы можете либо скрыть, здесь вам не даст он сменить. То есть вам нужно будет угадать и изменить. Либо прямо открытым здесь репит по умолчанию идентичный. То есть вы уменьшаете до нужного количества символов. Дальше можете ввести URL и описание. Пароль по умолчанию если, например, вы нажали OK. После этого открыли, изменили его, его восстановить невозможно. Иногда я, например, вношу, если, например, в Но в notes вы по умолчанию его можете увидеть в бьюшке. То есть он как бы не секьюрный. В ноц вы можете внести описание, для кого это пароль. Для... Допустим, это сайт. Вы сюда напишите, что это сайт. И нажимаем ОК. Вот такого вида он получается. То есть, если, например, нажмите по нему, во вью покажется вся информация по данной учетной записи то есть в какой группе находится название юзер, пароль когда было создано и последняя модификация и вот notes теперь допустим мы создадим еще одну папку допустим ее назовем issive Иса теперь мы создадим папку 1234 и в ней создадим учетную запись issive первая и issive ВО. Сайм. Пароль мы по умолчанию сгенерировали, но в этот раз не будем. И на 3-4. Я просто наглядно сделаю несколько разных вещей. Вот. Нам требуется найти информацию по ключевому слову Иса, допустим. Мы выбираем корень, где будет идти поиск, и нажимаем Enter. Он нам покажет все папки и все учетные записи где используются иса то есть в первом папке name тесте есть username ISA, в 1 2 3 4 папки есть drag где notes и да и дальше вот есть где title исайф исайф он то есть пока пробежится по всем папкам в дереве и найдет информацию по нашему запросу теперь допустим мы хотим вот эту всю информацию распечатать мы нажимаем «Файл», print, и вот у нас вся полная информация по каждой папке. Пока каждой информации здесь в наглядном виде. Мы ее печатаем и на бумагу выводим. Теперь, если, например, мы проявили действие, но забыли сохранить и нажали случайно кресик, нам программа повестила, что схрани... изменения не сохранены и предлагает три варианта. Либо «Сохранить», либо «Отменить» и «Выйти», либо просто «Отмена». Cancel. Save. Мы сохранили. Теперь давайте проверим, как мы откроем с мастер паролем. То есть, открываем. снова пишем keypass, У нас открывается наша база. MyTest.KDBX. Вводим наш пароль, который мы с... при создании ввели. Она открылась. Теперь, допустим, мы хотим изменить пароль, либо изменить его на ключик. То есть, нам пароль оказался слишком легкий, или он его кто-то узнал. Вы это можете сделать через пункт File, Change Master Key. Убираем Master Password, ставим Show Key, и здесь выбираем Key File. Вы здесь можете выбрать актуальный, если уже имеется, либо создать свой. То есть, допустим, нажимаем Create, создаем файл MyTestK, допустим, нажимаем сохранить. Теперь нам предлагают два варианта. Мы можем вот так просто что-то здесь это чисто типа мышки, либо написать уже с помощью клавиатуры. Вот. Типа 26 битов создано. То есть им надо придется угадать этот файл. Он создался. Нажимаем ОК. Он нам предлагает, что нужно при, э, внести изменения. Save. И Skip. Теперь попробуем открыть данные. Базу через ключик. Допустим, мы пробуем ввести снова старый наш пароль. Он нас уже. Отправляет и говорит, что неправильный. Указываем key файл, выбираем наш ключик, окей. OK. Открылась наша база. Вот так легко можно как добавлять пароли, так менять секьюрность её, изменять э, использование модификации, менять пароли, хранить информацию. Очень легкая программа в понимании использовании. Лично я советую всем. На этом видео урок хочу закончить.